Всем здравствуйте Снова ворон в кадре Поедем мы с вороном Сейчас пробовать ворона Работать заставлять Согласиться он не согласится Да ворон? Ворон еще не знает Что ему делать Ну что ты, прибалдел? Давай ворон, работать надо У тебя много работы Много работы Давай, на второй бог будешь ложиться? Один-то поваляли, надо же второй Трава там вкусная Скоро опять будем его привязывать. Все. Все, не будешь ложиться. Нет. А если подумать, второго шанса тебе не будет. Хочешь как хочешь, в общем ладно, погнал я. Александр, здравствуйте! Александр это конь, конь это ворон. Жеребец, вернее. Он не будет уазика загонять. Поедем, Сашка, сейчас вот на таких санях гонять. Свежеваренные, да? Видел какая красота? Как ты думаешь, у нас получится? Да, ворон. Надо гласалом, да, вот, Саня, Саня, как тебе? Нормально? Нет, Саня, красота, да, да, да, да скажи? Мы сейчас... да. Главное, не пасть под это. Ворон, вот то под этой дороги, скажи. Вот это красота, да, ворон? Если пасть, то придется ногу переделывать, наверное. Ну, да. Так что я буду Саша падать на тебя. Здравствуйте. Погнали, Сашка, в деревню мы по деревне кататься. А что, как положено? На коне, да? Просно, а? Давай, ворон, посюда прогоним. Чуть-чуть я не выпал. Это же не пошло... Прямой эфир, зато красота какая. Ну всяко бывает... Можешь ты быстрее? Четыре... Нет. Четыре... Четыре... Работала... Всяко бывает, скажи ворон, да? Я скажу, главное ногу, да. Главное вытащить ногу. Да что ты переживаешь? Видишь, он просто отвык у меня по деревне, я давно не ездил, он боится, видел от колонки как? У а? а, я ее вниз сделал. Мы ее может переделаем потом. А сверху еще выше падать. Так что сейчас нормально это. Я рассчитывал на это, только я думал мы раньше упадем. Гавалет, гавалет, ворон, не разбегайся, не торопись, ворон. Труд сбавляй. Буксуем, скользим, да? Не знаю. Главное, чтобы в мусорный ящик кишки от поросенка никто не положил. Или от, или от кабана. Хотя в том краю охотников нету на кабана, так что можно быть спокойным. О, надо гнать, да, скажи, ворон? Так, ладно, пока стоп кадр. Чего там, Сашка, потерялся, нет? Нет, еще. Нет, нет, нет? А меня еще звали детей на масленицу катать. Да? О, весело бы детям, да, было? Ага. Ворону бы, по крайней мере, бы точно веселее было. Веселее всего, ребятешек, по центру раскидывать. Вот Трур, А, вон я, ага. Едем мы вон туда на засеном. У тебя ручник работает, Саша, нет там? <сway> <сway> У <говор> <человек> тебя вот мой... <говор> не получилось, да, ручник Ай <говор> <говор> <говор> да Ворон, молодец. Комбийта, а Ворон понял, что хозяин периодически может теряться. А Сашки руль управления, это еще без... А -а -а, блин, они нифига скользят. Еще это опаснее давать. Саша, новый поворот. Так, тут главное нам в дом не врезаться. Разбавляй. Ворон. сюда ворон. У нас главно заднего хода нету, нам только вперед. Саня, Саня, как у тебя получается? Да, и каску, каску, надо, каску надо. Каску надо и запасного коня надо. Грузчиков возить. Штына <звы> я побыстрее. Еще нам три раза надо с Александром гонять. Ну а что, пойдем. рудам то спереди нас зашли чтобы нам не останавливаться мы разогнались кажется сейчас погоним еще с горки еще быстрее я держусь только за то что я ворона натяжку тяжку О, валерка не сюда валерка молодец Сейчас мы пришлось... А сейчас ворон говорит, сейчас мы его обгоним, говорит, поцеление, Саша, держись. Ты держишься, да? За... Вы Сзади машина на нас на хвосте. Наоборот, ворон, не слушай его. Мы же так выпадем. Тррррр, ну, Трроро, Тррррррр, трррр, добавляй. Тррр, Тррррр, тур, тур, ворон нам Пу тут. Второй раз угла не надо. Трррр. О, второй раз мы Want наверное меньше вышли. Это просто машина, просто мы постеснялись, так-то мы бы когда дали, с Саней. поворота, О, Подскользнется, упадет, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, трр, ворон, тыр дыр, тут опять же поворот, ворон. Сашка бы не держался, улетел бы сейчас точно. Ай, беда, беда Сашкой с этим. А, мы вот тут вообще неправильно но я поехали. Не говорю, но я Заехали сикость накось, конечно. Да, поэтому мы перевернем. А может по грязи сейчас тогда попробовать переехать или нет? Да, или давай, так и поедем. Не знаю, по грязи, но... Давай, ворон, тогда в другую сторону. Тиху! Стой, ворон может стоять и есть. Он лошадку увидел. Все, держите меня, теперь Семирон говорит. Стой! Саша, ну как так получилось? Что с санями у нас, Саша? Что Ну... Держали, кончил новые вон. сани это у нас сваливают они Знаешь, просто что туда на? Ну, это сваливают. А да, какой-нибудь пенек под пенек вот так да. и сюда давануть и ну, все дарт стой а ну ты есть Выпьет. сено да ворон сено сено, сено есть можно оно получается сашкина сашка за него платит все стой какое сейчас будем грузить а? сашка ну как у тебя дела сашка, сашка. хорошо Получается у тебя? Да. Вот так вот. Блин, он опять играет у нас как этот вещь. А потому что он сейчас. Потому что у нас выпадет опять. Думаешь? Ну ты затягивай, чтобы хотя бы он. Пусть так крутится, но не расслабано. Не расслабнет? Я не знаю, кого он навязал. Это потому что оно так не затягивает. Давай тюк раскрутим и нитками тюковыми свяжем его. Мы его очень... так бы наполам быстрее свозили уже. Ну так на тени раз тебе так больше нравится. Ой, Саша, этот. Это кудрявая голова, Саша. Кто не никто не узнал его, да, Саша? Пойдет. Земля ближе быстрее. Быстрее настигнет нас земля. Ну что, ворон? Будем, будем пробовать. Сейчас забуксуем, грязь полетит. Вот так вот тот, вот так вот я сел, Саша, ты не знаю. Давай, Ворон, тут надо без остановки пройти. Это близко, берешь к тому сейчас Ворон, скажи, кого он учит, да? Че встал, да? Так ты вот так вот иди, мне так одному удобнее, а ты тюк придерживай. Так, ну быстро я так не могу. Так, ворон, тут давай пока вот так вот тут, вот так вот ворон. Вот так вот, ворон, молодец, ворон. Ворон, молодец, все. Вот, я говорю, Сашки надо сбоку ходить, так вообще нормально. И мне места больше для маневров. И этот. Так, вороном, на этот поворот надо поворачивать ворон. Ура! Сани согнули, представляешь? Нет, это Сашка, все, виноват, сломал. Нет, это ты на них а? стоял. Я не, жалую, не понял. Сашка, ж... А, Сашка-то, да. Так ты, Саша, садись давай, мы так будем с тобой до вечера возить их. Побыстрее, вор. Эй, не успели. меня не дотянулся туда. Сюда. И Ихо, погнали. А, тут же угла, угла, угла. Все, дотянулся. Тут же боком она. Я, крепко, я вспомнил, дотянулся. что мы тут скатываемся. Ворон, ворон, все, все, Ай, вон там машина С гонит, Все, поехали. <звук> Вуалетка, наверное. Твоев даже, наверное, или нет, да, или да. да. Саня, а как тебе лошадь, Саня? Конь, жеребец, жеребец. Это, это не просто лошадь, и конь, это жеребец. Саня, будешь ага. брать? Надо брать, да? А из болота бегемота тащить, знаешь, ловко дают. Петюх мы уже привезли. Да, ворон? Как у тебя дела обстоят? Нет, маленько потеет. Потеет маленько. На вкусняшку. Александр, ну как у тебя все? Просто переворачиваем. А я думал, туда. туда. Туда? Я не знаю. Давай попробуем туда, что? Ну, ну сыграет, сыграет. Вот так вот почти бы. И он тоже раздавили. бы. Ага. Блять, еще ниже. пониже стало, да? Ага. это все ерунда. Ага. Это все ерунда. Это, это, сейчас этот не дает. А, я думаю, парень я такой здоровый поднимаю, тюк поднимается, думаю, ничего себе. А нет, так не получится. А, давай, пеню, пеню. Попробуем. Так вот, ну, О, я медведь. Держишь? Давай. О, да. пойдет. А, ну поднялось. Почти она, ровно. Иди. Фу, парень, вот это вот я медведь. Вот это я медведь. Сейчас, Еще нам два надо привести. Что-то устал, да? А? А -а -а, удержался я, удержался. А вот -а -а -а, солнце разморило красота, наконец. Еще кресло сюда поставить.